the Archbishop. Привет, броняши! Считается, что три года назад закончилось четвертое поколение франшизы Мали Тулпони, и год назад началось пятое. Однако тут не так-то просто. Всплывают все больше и больше признаков того, что франшиза по-прежнему находится в четвертом поколении. Вы спросите, ну как же так? Ведь главной шестерки из Friendship is Magic во главе Twilight Sparkle больше нет. Вместо нее теперь главная пятерка во главе Sunny Star Даже фильм, вышедший в 2021 году, так и называется Новое поколение. Да, все таки есть, но дело тут совсем с другом. Давайте взглянем на это с другой стороны и попытаемся понять, был ли на самом деле переход франшизы MLP в пятое поколение. Чтобы понять, был ли переход франшизы в новое поколение, как минимум нужно определиться, что из себя представляет переход МЛП в новое поколение и из каких процессов состоит этот самый переход. Обратимся в прошлое. Каким образом состоялся переход франшизы из третьего поколения в четвертое? 10 октября 2010 года состоялась премьера первого эпизода первого сезона мультсериала Friendship is Magic, единственного по состоянию на эту дату действующего проекта франшизы это PONY является отправной точкой четвертого поколения абсолютно новый мир со своим лором и историей не имеющий ничего общего с третьим поколением полностью новый каст главных персонажей заимствование имен можно не считать, ведь рейнбоуда 6g4 и рейнбоуда 6g3 это полностью разные пони а еще франшиза обрела некий моральный посыл миссию некоего учебного пособия по дружбе что стало неотъемлемой частью именно четвертого поколения отсюда вывод чтобы создать новое поколение Хасбера приходится полностью обнулять все и создавать заново. А как происходил переход из первого поколения во второе? Там тоже придумали новых персонажей, однако анимационных проектов по второму поколению не было. Закончился второй анимационный проект первого поколения Маленький Пони тейл и никакого нового анимационного проекта про персонажей G2 так и не выпустили. Отсюда вывод, основа франшизы MLP это не мультсериалы, которые, судя по G2, вовсе не обязательны, а персонажи, игрушки и другой официальный мерч с ними. На поколение делятся именно персонажи, а вовсе не анимационные проекты. Вот вам и ответ на эти два вопроса. Внимание, запомните эти формулировки. Что из себя представляет поколение MLP? Набор персонажей, существующих в одном таймлайне и не пересекающихся между собой. Как происходит переход франшизы в следующее поколение? Полностью обнуляются все существующие наработки и все создается заново. А теперь давайте проанализируем, что происходит с МЛП в данный момент, чтобы понять, был ли на самом деле переход в пятое поколение. В 2020 году создатели мультсериала «Friendship is Magic», а именно некоторые сценаристы и актеры озвучивания, написали в своих соцсетях трогательные прощальные послания броняшам, сообщив, что в следующих анимационных проектах МЛП им не место. В сентябре 2021 года вышел мультфильм «Мой маленький пони. Новое поколение», который считается отправной точкой пятого поколения франшизы. Все вы наверняка смотрели этот фильм, а титры вы внимательно читали? Никаких знакомых имен не заметили? Вот, например, один из двух сценаристов, Джилиан Беру, он же написал сценарий для 5 и 18 эпизодов 7 сезона Friendship из Magic. Два из четырех исполнительных продюсеров фильма Новое поколение Стивен Дэвис и Меган Маккарти, бывшие исполнительными продюсерами всех девяти сезонов Friendship из Magic и полнометражек Question Girls. Вопрос: зачем к работе над фильмом по новому поколению привлекли сценаристов и исполнительных продюсеров из старого поколения? Очевидно, что создатели этого фильма вовсе не собирались обнулять франшизу, скорее наоборот, им было очень важно сохранить все историческое наследие, чтобы сценарий нового фильма не противоречил мультсериалу, а максимально вписывался в уже существующий канон. Так значит фильм A New Generation вовсе не является отправной точкой пятого поколения МП, раз в нем сохранено все историческое наследие мультсериала Friendship is Magic. Главными персонажами A New Generation являются Easy Moonbug, Petals, Zip Storm, Hitch Trailblazer и капитан команды Сани Старскаут, в то время как главными персонажами мультсериала Friendship is Magic были Rainbow Dash, Pinkie Pie, Rarity, Джек, Fluttershy и капитан команды Twilight Sparkle. Как видим, это полностью новый каст, а значит с точки зрения персонажей франшизу, пожалуй, можно считать перешедшей в пятое поколение. Окей, идем дальше. Казалось бы, с первого взгляда на фильма New Generation можно сделать вывод, что этот мир уж явно не такой, какой был в мультсериале Friendship is Magic. На самом деле, как я уже объяснял ранее, после событий Friendship is Magic прошло сотни лет, разумеется, он будет выглядеть совсем иначе. Наш с вами реальный мир сейчас выглядит совсем не так, как в 16 веке. Но это же не значит, что мы живем в какой-то параллельной вселенной. Многие персонажи фильма новых поколений и последующих анимационных проектов MLP понятия не имеют, что происходило во времена главной шестерки во главе Twilight Спаркл, когда Селестия и Луна правили эквестрией. Это вовсе не означает, что они живут в какой-то другой реальности. Ведь саня Старткаут знает тогдашнюю главную шестерку. Более того, именно Twilight Sparkle и ее верные подружки сподвигли Sunny Стар воссоздать дружбу-магию в Эквестрии. Вот некоторые называют появление главной шестерки и других остатков. В старой Цивилизации, которые я подробно разбирал одно из простых выпусков к отсылками на прошлый сериал. Но если эти самые отсылки, Санни Старскаут, идущие под стопан Твайлот Спаркл и неразрывная связь, дружбы и магии легло в основу сюжета, это уже, простите, никакие не отсылки, а самая настоящая предыстория. А раз главной шестеркой из G4 приходится историческими личностями и героями прошлого, для главной пятерки G5 стало быть, с точки зрения лора, фильм «Новое поколение» является продолжением мульсистемы, сериала Friendship is Magic. Помимо того, что в G4 магия была неразрывно связана с дружбой, были также элементы гармонии. Элементы гармонии наиболее известны как верность, смех, щедрость, честность, доброта и магия. Но ведь элементы гармонии это не пустые слова, каждый из них является совокупностью особенностей характера. К примеру, элемент щедрости, по изначальной задумке Лорен Фауст, как я уже неоднократно говорил, должен был называться вдохновением. Если бы в последний момент не решили, что это слишком сложное понятие для целевой аудитории. А элемент смеха лично я предпочитаю называть элементом радости или веселья, так как это гораздо точнее описывает да элемент. Так вот, смех, честность, щедрость, верность, доброта и магия это название элементов гармонии времен Twilight Sparkle. Во времена древних столпов они назывались иначе: Надежда, сила, красота, храбрость, целительство и колдовство. Это стало известно в финале седьмого сезона Friendship is Magic. Кажется, элементы гармонии в Эквестрии вечные, даже еще более вечные, чем магия, ибо и до событий G5 они дожили. Надежда, креатив, доброта, уверенность, мужество так это официальная карточная игра, что примечательно. Название первого из них повторилось от древних столпов, а третьего от главной шестерки. Шестой элемент снова потерялся, и как и в начальном двухсерийнике первой сезона первый сезон Famish Суть элементов гармонии при этом остается неизменной, и меняются только названия. Из этого следует, что Twilight Спаркл и вся остальная главная шестерка по отношению к Сане Старскалл то же самое, что Старс сверил Бородаты и другие древние столпы по отношению к Твилет Спаркл. В именно Старс верил Бородаты. Во времена главной шестерки G4 и главной пятерки G5 это все звенья одного единого таймлайна. Именно поэтому в современной квестере нет переходящих по всем поколениям Applejack и Spike, ведь эти имена уже заняты другими персонажами, которые были в таймлайне данной вселенной. Зато появилась Posey, это имя фигурировало в первом поколении, а значит даже с точки зрения персонажей это не совсем G5. Как по мне очень странно, что увлечение Сани Старскаута Твайка, из которого начал фильм A New Generation, многие броняши как бы проигнорили, а появление в *Maker Mark голограммы в виде твайки, что лично для меня было вполне ожидаемым, почему-то удивило многих. Никогда еще такого не было, чтобы франшиза MLP существовала в двух поколениях одновременно. Последний DVD-диск третьего поколения вышел в 2010 году, и только после него стартовала четвёртая. В 2021 и 2022 годах в продажу поступали новинки официального мерча с персонажами как пятого, так и четвертого поколения. Как такое возможно? Почему, если уже начали продавать G5, не перестали создавать новинки по G4? Может быть, потому что никакого G5 не было, мы что его сами придумали. Получается так. Официально такого термина, как поколение, в траншизе МЛП не существует. Его придумали коллекционеры, чтобы различать игрушки одних персонажей более старых от других более новых, а под новым поколением, которое упоминается в названии фильма G5, подразумевается новое поколение защитников и пришедших на смену главной шестерки. Особняком идут комиксы от IDW. W. Они всегда были предназначены специально для взрослых фанатов MLP, которым мало было сериала Friendship из Magic, и они хотели больше их приключений. Да, их каноничность, конечно, под вопросом, лично я их не читал, но говорят, что в них бывали некоторые моменты, противоречащие сериалу. Но вы вдумайтесь, официальный проект, пусть даже не анимационный, возможно, даже иногда противоречащий основному канону, строит мост между Friendship из Magic и A New Generation. Стало бы Hasbro допускать такое, если бы то, что мы называем жизнь G5 было никак не связано с тем, что мы называем G4. Ну теперь уж точно, официально, G4 и G5 это единое целое. Окей, допустим G5 – это продолжение G4, но означает ли это, что MLP в целом все то же, что и раньше? У нас по-прежнему есть привычный нам официальный мерч – плюшки, фигурки, аксессуары, другие личные вещи, производимые промышленные, предназначенные преимущественно для детей. И неофициальный мерч – плюшки, фигурки, аксессуары, другие личные вещи, уже ручной и крафтерской работы, предназначенные преимущественно для взрослых, а официальные видеоигры, их стало даже больше, чем раньше и в работу над которыми привлечены броняши и неофициальные видеоигры которые к сожалению все так же очень вяло создаются и не торопится в ревиз, официальные анимационные проекты которые теперь тоже учитывать взрослую фанбазу франшизы но от этого они не стали лучше и неофициальные анимационные проекты которые теперь тоже содержат довольно странные вещи в надежде что таким образом они перестанут попадать в youtube kids хотя отметка запрещено для детей на самом деле вовсе не отключать отметку «Детский контент», а наличие обоих меток одновременно грозит страйком. Однако основой для бронекультуры является не только броняшные идеологии и традиции, это лишь половина топлива, на котором все это едет. Второй половиной является совокупность официальных анимационных проектов, стало быть именно мультики по МЛП определяют жизнь бронекультуры. Ну так что там с мультиками? А вот с мультиками все очень плохо. Нет-нет, не поймите меня неправильно, сюжет анимационных проектов G5, а это один единый сюжет, что в 2D, что в 3D. 3D, как по мне годный, но то, как это все подается, меня в некоторой степени обескураживает. G4 состоялась в франшипе из Magic и Квест Regions, которые представляли собой отличные сочетания, естественные рисовки и анимации, гармонично вписывающегося музыкального сопровождения, потрясающие детально проработанного лора и задушевных сюжетов в каждом эпизоде. 22 минуты чистого наслаждения, если говорить про основной сериал. А что у 2D сериале G5? Какая-то не естественная карикатурная рисовка, совсем коротенькие истории по 5 минут, не успевающие вызвать каких-либо чувств, кроме, возможно, смеха, да и то не всегда. Вот если бы это было каким-то скетчем, в дополнение к нормальному, полноценному сериалу, было бы неплохо. Когда говорили, что 3D-сериал выйдет осенью, и в нем на этот год запланированы 8 эпизодов по 22 минуты, я думал, они будут выходить еженедельно. Ощущения будут такими же, как при просмотре Friendship из Magic, но выйдут на новый уровень благодаря киношной 3D-рисовке, но оказалось, что все эти эпизоды вышли в один день и повествуют об одной цельной истории. Прекрасный проект, но какого стены тут так мало, М? Где мой любимый сериал, который греет душу каждую неделю, тем самым поддерживает огонь в броняшных сердцах и вдохновляет нашу уютное пони-комьюнити на новый контент? Такое ощущение, что нас кинули. Вы знаете, я еще в конце прошлого года ожидал различные варианты развития событий во франшизе MLP и в бронекультуре. Помимо плана А продолжать наслаждаться официальным MLP и неофициальным пони-контентом, участвую во всей этой движухе посредством YouTube канала и других ресурсов того маги дружбы. Также рассматривал план Б. По итогам 2022 года прекратить броняшную деятельность. Новые мультики Маленького Пони, хоть и в плане сюжетной линии являются продолжением того потрясающего сериала, который вдохновил меня на многое в свое время, уже не могут меня вдохновлять. 2D-сериал ничем меня не зацепил. 3D-сериала слишком мало. Но в то же время мне все еще нравится бронекультура. Неофициальные мультики, броняшная музыка, компьютерные игры, крафтерский мерч, пони-конвенты, и сейчас я обожаю все это не меньше, чем в 2015 году. Исходя из этого, я принял решение покинуть пост главы ТО «Маги Дружбы» с 1 января 2023 года. 1 января 2015 года я объявил о начале работы ТО, 1 января 2023 года спустя ровно 8 лет, пора, как говорится, и честь знать. Я понимаю, насколько значима такая организация, как наша. Кто-то ведь должен следить за событиями в Русскоязычной бронекультуре и освещатель, агрегировать пони контент и предоставлять информацию о деятелях, обеспечивать теплый прием новичков и вдохновлять броняш в любой ситуации. Поэтому речь идет не о закрытии ТО магии дружбы, а о передаче полномочий главы ТО тому, кому я доверяю. Но помимо того, что я основатель и глава ТО Магия Дружбы, я также выполняю функции около 30 различных должностей: сценарист, ведущий, монтажер, главный администратор ВК и многое другое. При новом главе ТО, наверное, будет лучше, если для всех этих функций будут разные люди. Поэтому раздачу своих полномочий я планирую в течение всего 2023 года, а некоторая часть так и останется на мне. Администратор сайта, контент-менеджер, разработчик, инженер-конструктор, крафтер, представитель на конвентах и тому подобное. Заодно я постараюсь наконец-то сделать все, что она обещала за все то время, пока взглавлял ТО. Такое вот внезапное откровение специально для тех, кто досмотрел этот выпуск Эквистериологии, надеюсь, он не будет последним до конца. Для остальных я сделаю объявление в другой раз. Самое время подписаться на канал и включить уведомления. В ходе новогоднего стрима я буду выбирать нового главу ТО «Магия Дружбы», в чем вы тоже сможете принять участие. Это уникальная возможность, не пропустите! На сегодня у меня все. до связи!